А вообще у меня есть мечта, друзья. Знаете, как было бы хорошо, если бы, например, у нас либералы, прежде чем вот иметь право обещать от имени мирового либерализма, проходили бы экзамен. Вот ну, там, условно говоря, небольшой, да, перед нормальной комиссией. Значит, по Джона Стюарту Милю, там, да Пассин, вопрос, это комиссия. Нет, Алу Гербер... Альбанцы Гербер... Кстати, бы на самом деле подвергнут еще дополнительному экзамену на сионизм. то самое, что... Нет, нет, сионизм. Кто такой-то самое? Что писал Бен-Гурион по такому-то вопросу? Что сделал для израильской армии? Почему начался первый конфликт с арабами и какую роль в этом сыграла особенность арабского права? Я вот, например, историю сионизма знаю неплохо. Я мог бы принять экзамен у Аллы Гербер, но не думаю, что поставил бы ей выше тройки. Точно так же, например, и право. Вот человек заявляет себя фашистом. Отлично, сдаешь экзамен на фашизм. Перечислите, пожалуйста, 10 пунктов национал социалистической программы и объясните, почему, например, одним из пунктов было уничтожение универсальных магазинов, а также почему этот пункт не был исполнен. Не отвечаешь, что не фашист, да чмой. <свят> <свят> <свят> так оздоровило бы.